Привет, студент! А ты знал, чтобы всегда чувствовать себя счастливым, нужно ежедневно узнавать о хороших новостях. Творческая команда «Универньюз» не теряла времени зря и уже готова наполнить твой день интересными событиями. С тобой, Аделя Шамилова. Смотри прямо сейчас. Чизбол не для взрослых. Московский клуб «Каиса» сыграл против казанских школьников. В январь жаркое время, ведь это пора страшного словосочетания «зимняя сессия». Организаторы честбола возлагают серьезные надежды на молодое поколение, которое совсем скоро будет развивать и продвигать этот новый вид спорта, созданный в Татарстане. На этот раз ход конем принадлежал не опытным шахматистам, а казанским и московским школьникам. Как прошел первый детский турнир по честболу, ты увидишь в нашем следующем сюжете. В стенах Инженерного института Казанского федерального университета в очередной раз успешно объединили шахматы и активный отдых. Здесь состоялся турнир по чейсболу среди юных игроков. Кстати, университет стал площадкой для турнира по чейсболу не случайно. Стоит отметить, что именно Казанский федеральный является одним из основных проводников в свет этого молодого и довольно зрелищного вида спорта. В принципе, чейзбол это, как говорится, детище Республики Татарстан, и у нас федерация есть, и мы, соответственно, университет является одним из проводников этой игры. А почему задействован именно инженерный институт? Потому что мы здесь рассматриваем и вообще инженерное образование, потому что мы здесь рассматриваем это как командная игра. На этот раз в турнире приняли участие не студенты и даже неопытные шахматисты. Зрелищную игру разыграли команды Казанской шахматной школы имени Нижмеддинова и Московского интеллектуально-спортивного центра КАИСа. Теперь можно не сомневаться, чесбол действительно продолжает набирать популярность не только в Татарстане, но и за пределами республики. Действительно, мы третий год уже проводим умные каникулы в Татарстане. Мы выезжаем с ребятами, вот, которые занимаются шахматами. И не обязательно это ребята, которые будут шахматить, заниматься как видом спорта, а именно как инструментом личностного развития, который развивает ребенка гармонично. Во время умных каникул участников ожидала действительно нелегкая борьба. Как известно, правила игры в чизболт значительно отличаются от классических шахмат. В партии на доске одновременно участвовали две команды по 8 игроков. Каждый игрок отвечает за свою вертикаль. Разговоры и подсказки запрещены. Довольно строгие правила не пугают юных гроссмейстеров. Я начала заниматься в четыре года. Я считаю, что я пошла ну, в такое нормальное время, потому что э, иначе ты как-то не очень будешь играть, сильно э, можешь не, не очень начать. А так, если начинаешь с четырех лет, то сначала ты не играешь, не, не дается коэффициент, ты просто занимаешься. А потом ты идешь на турниры и пытаешься выиграть. Я начала заниматься шахматами с 5 лет, и когда меня впервые привели в шахматную школу, это мне очень понравилось. Я знаю, что если хочешь сделать ход, надо нажать специальную кнопку и... Сделать ход, который ты хочешь, на своей вертикали. Данный турнир стал первым за небольшую историю чизбола, на котором состязались школьники из разных городов. Как отметили организаторы, детский чизбол, скорее всего, еще неоднократно вернется и, несомненно, укрепит деловые и дружеские связи между городами России. Адель Шемилова, Руслан Урозаев, Универньюз.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 Мы в наших исследованиях предложили использовать сжатый свет с помощью оптической наноантенны, где размер пространственного масштаба составляет примерно 10 нанометров.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 То не минута, то свежие новости. О чем рассказывает всемирная сеть сегодня, ты узнаешь в нашей традиционной рубрике веб News. Путин стал героем видеоигры. Студия «Дагестан Технологи», автор нашумевший Bloodbath Кавказ», в ближайшее время выпустит игру «Рептилинс Маздай», в которой российский лидер сразится с захватчиками. Президент Республики Татарстан знакомся с ходом работ на зооботсадом река Замбезе. Рустам Миниханов изучил ход строительных работ нескольких крупных объектов. В частности, президент посетил международный выставочный комплекс «Казань-Экспо», жилой комплекс М14 и новый зооботсад. Куда пропадает зимнее настроение и как найти пропажу? О том, как справиться с приступом сезонной депрессии, рассказали психологи университета. Как отмечают психологи, важно подготовить себя к зимнему периоду. Здесь имеется в виду морально-психологическая подготовка. Если вы знаете, что в этот период вам свойственно меланхолия и уныние, то можете заранее начать настраивать себя на то, что «да, это со мной будет, я могу что-то сделать, чтобы этого избежать». Знакомство с Казанским федеральным университетом, увлекательные прогулки по Казани, насыщенные мероприятиями дни и интенсивный курс изучения английского. Так, кратко можно описать лагерь для старшеклассников Discovery КФУ, организованным департаментом пресс-службы и информации КФУ при поддержке Института международных отношений, истории востоковедения и IT-лицея. Идея организации лагеря была предложена ректором Казанского университета Ильшатом Гафуровым. В новогодние праздники Татарстан посетили 110 тысяч туристов. За аналогичный период 2016 года туристический поток составил 130 тысяч человек. Новосибирцы оказались самыми оптимистичными жителями России. Жители Новосибирска признаны самыми уверенными в будущем своих потомков. В Китае решили пока не выдавать лицензию на Pokemon Go и аналогичные игры. Регулятор пришел к выводу, что игра угрожает географической информационной безопасности, безопасности транспортной и личной безопасности граждан. В социальной сети появилась видеозапись, на которой участник шоу КВН-4 «Татарина» Константин Бутузов спародировал новогоднее поздравление главы Республики Татарстан Кустама Миниханова. Мюзикл ла «La La стал 11-кратным номинантом БАФТА. Исполнителя главных ролей кинопремьера «Американка Эмма Стоу» и канадец Райан Госли в числе претендентов на звание лучших актеров премии. От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. Эти слова старой песенки, наверное, как нельзя лучше рассказывают об особенностях студенческой жизни, о том, какая-то жизнь веселая, знают все. А вот что насчет сессии, действительно ли она так страшна, как ее описывают, и как же все-таки готовиться к ней, ты узнаешь в нашем следующем сюжете. Наступил январь, это означает только одно. Наступила зимняя сессия. Для кого-то это вполне привычное дело. А кто-то ощутит на себе впервые этот невесомый порой страх и горечь сожаления о том, почему же раньше не начал учить. Как известно, все уважающие себя студенты готовятся к сдаче экзаменов в последнюю ночь. Перед этим, проводя полтора часа возле открытой форточки, неистово вызывая халяву. Начинаем с головой штурм каждый организовывает по-своему. Кто-то старательно пишет шпоры, полагая, что попутно в голове останется весь материал курса. Кто-то еще друга, который завтра с утра согласиться посидеть на телефоне и помочь сдать экзамен благодаря современным средствам связи. Ну а кто-то, проклиная себя, что не спохватился раньше, старательно зубрит. Так как же все-таки готовиться к этому страшному моменту в жизни каждого студента? На мой взгляд, надо начинать, конечно, заранее. Нужно начинать готовиться с 1 сентября уже, посещать все пары, записывать все лекции, активно отвечать. И тогда, я думаю, на экзаменах уже не будет проблем, и вопрос подготовки не будет... Стоять так остро. Расскажу на своем примере то, что я готовлюсь к сессии за день до ее сдачи. Главное это крикнуть халяву, ибо если бы я халяву не кричал, я бы сейчас на четвертом курсе здесь бы и не был. Всегда верьте в халяву, она всегда приходит в друзья. Главная студенческая примета гласит, если при входе в аудиторию тебя просят вытащить билет, то, скорее всего, ты на экзамене. Самая лучшая примета успешной его сдачи это усердное грязение граниты науки в течение семестра. Стоит отметить, что с экзаменами связано много сомнительных поверий, которые иначе как языческие охарактеризовать нельзя. Раньше я на сессию ходил практически в одном и том же наряде. Не, ну естественно стирал бы, не подумать. Вот. А, само собой халяву поорать. Там в полночь в общаге, там столько крика стоит, но все равно главное крикнуть. Если не крикнешь, то не сдашь, сто процентов. Приметы были не мыть голову перед экзаменом накануне, класть монетку 5 пятирублевую под пятку. Ну, это в школе еще было. В университете как-то мы не баловались приметами на самом деле, потому что мы знали, что они уже нам не помогут. Но самое главное, помните, что сессия завершается, как правило, к Татьяниному дню. 25 января – это один из официальных государственных праздников – День российского студенчества. Сделайте себе подарок этому дню, сдайте экзамены и зачеты без хвостов, чтобы ничто не омрачало вашей радости. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ На этом наш выпуск подошел к концу. С тобой был Универньюз. Будь в теме и держись поблизости.